На этой строительной площадке мы увидели интересный пример достоинств полистирол-бетона. Если вы успели заметить, здесь нестандартные архитектурные окна. Рабочий легко выкладывает блоки точно по размеру нестандартных проемов. Как им придали такую форму? Легко и непринужденно. С помощью ножовки. Как вы видите, блок и не думает трескаться, крошиться и распадаться на мелкие кусочки от такого обращения. Чтобы показать нам его свойства, наш эксперт в области малоэтажного строительства берет топор. Материал настолько уникален, что вот даже при обработке, скажем, топором он не откалывается, не крошится, а именно вот как надо, такие, скажем, штробится. Топором можно придать такую форму, которую надо. И штробиться этот материал легко. Вы можете прокладывать коммуникации, не опасаясь за стены. В структуре вот этого материала, скажем так, нет воздушных камер. Он пластичный. И он хоть чуть-чуть, но все-таки работает на изгиб. Он может помяться, он может там, скажем, согнуться, но никак не сломаться. Если, скажем, штробить, то есть не откалывается, а именно вот штробиться так, как надо. То есть очень удобно. Удобно устанавливать, скажем, двери. И правда, специалисты по установке окон и дверей также отмечают эту особенность полистирол-бетона. А если, допустим... С бетонными стеллами или кирпичными То есть возникают большие проблемы то есть По увеличению непосредственно самого проема То с, блоком, с блоками из полистирол-бетона Данной проблемы нет То есть он легко пилится И так можно подогнать оконный проем Уже под готовые основы Полистирол-бетон легко э, расширяется э, посредством болгарки либо перфоратора. Установлено правильно, э, с применением э, усиления дверного проема, гарантия может быть 20 лет. Идеально для установки дверь э, с наибольшим количеством точек крепления. Чем больше точек, тем э, меньше воздействие на каждую точку. Ну а для этого дома сделали специальную несущую балку. Так появилось это большое открытое пространство. Материал очень легок в обработке. То есть полистирол-бетон можно сверлить. Причем не обязательно там, скажем, какое-то мощный победитое сверло. А достаточно там, скажем, даже сверло по дереву, оно спокойно пройдет туда. Но это не означает, что материал очень мягкий. И что в этом материале, там, скажем, не держится дюбеля, ничего подобного. То есть дюбеля есть специальный. Для того чтобы вбить этот дюбель, то есть просверливается Обыкновенным сверлом, скажем, да, но более тонким, чем этот сам дюбель. И вбивается туда вот такой вот дюбель. Он винтовой, то есть он держится. Настолько крепко, что в принципе можно вешать и двери, и окна, и всевозможные там скажем Котлы газовые, электрические, бойлеры да, для нагревания воды и так далее. Полистирол-бетон, изготовленный по новой технологии методом распиловки, отличается идеальной геометрией и также легко распиливается и подгоняется под нужные размеры прямо на строительной площадке, но при условии, что его свойства соответствуют ГОСТам и производство это контролирует.